Всем привет! В этом видео продолжим анализ эффективности совместного использования видеокарты Radeon RX 580 Armor с 8 гигабайтами памяти и видеокарты GeForce Aero 3660. Подключение видеокарт будем производить через райзер. Для проверки потребляемой мощности системы от электросети будем использовать клещи Амперметр. Конечно же, не повторяйте мой метод измерения тока, соблюдайте технику безопасности при работе с электрооборудованием. Проверим работоспособность майнера, который предлагает Pool Ethermine и Phoenix майнера. Конфигурация системы собрана по умолчанию. Это я просто подключил райзер в имеющийся в разъемы, и в системном блоке находится видеокарта GeForce Aero 3660, а в райзере Radeon RX 580. Подключаем Razer, вставляем разъемы в нужные гнезды на плате. и запускаем программу GPU-Z. Эта программа предоставляет возможность определить производителя микросхемы каждой из подключенных видеокарт. Как видим, для видео он установился драйвер по умолчанию от Windows. Поэтому необходимо скачать новые драйвера для Radeon с сайта производителя. Устанавливаем драйвера. В программе GPU-Z после установки драйверов под Radeon RX 580 мы можем увидеть, что основной используемый чип это компания Henix. В левом нижнем углу программы GPU-Z Имеется поле выбора со списком установленных видеокарт. Выбираем видеокарту GeForce. Видим, что используется микросхема от компании Samsung. Эта информация нужна для того, чтобы в дальнейшем можно было правильно выставить тайминги и вольтаж при возможной перепрошивке BIOS видеокарты. оборудовании Windows также видим, что обе видеокарты подключены верно. При запуске майнера от пола Ethermine вторая видеокарта не определяется. Даже после долгих танцев с бубнами по настройке бад-файла для этого майнера у меня так и не получилось запустить майнинг на второй видяке. Поменял местами видеокарты Внутри системного блока поставил Radeon RX 580, а через Razer подключил GeForce Aero 1660. Майнер от пула так и не стал использовать Radeon видеокарту. Майнер Phoenix имеет более тонкую настройку и, как оказалось, очень хорошо справляется с задачей использовать видеокарты разных производителей. Настройки BAT -файла под подмайнер Phoenix имеется возможность задать через параметры, частоты работы, температуру, любой из видеокарт. Для того, чтобы определить потребляемую мощность всей системы, подключаем клещи амперметр к одному из проводов удлинителя. Амперметр показывает, что система в сборе с двумя видеокартами и запущенным процессом майнинга потребляет 1,5 А в сети 230 вольт. Таким образом, потребляемая мощность составляет 350 ватт. Майнера программа выдает информацию о подключенных видеокартах. После создания DAG файлов можно увидеть средний хэшрейт для этих двух видеокарт. Он составляет 42-45 мегахэшей. На поле Эзерман мы можем получить информацию об активном риге-майнере. Здесь видна средняя и текущая скорость майнинга. Есть информация и о среднедневном количестве добытых монет. добычи перепрошивает BIOS видеокарт. Майнинг с помощью некоторых линей видеокарт, а именно RX 580 с микроархитектурой видеоядра Polaris, после определенных манипуляций показывает лучшие результаты в скорости в мощности. Хэшрейт увеличивается только на алгоритме Dagger Hashimoto (ETH). Именно на нем добывают такие монеты, как Эфир. Чтобы ускорить Майнинг нужно прибегнуть к разгону, но не ядра в случае с эфиром, а оперативной видеопамяти. Изначально оперативная память работает на штатных таймингах, которые нужно изменить для лучших показателей в майнинге эфира. После остается занизить энергопотребление и частоту ядра, чтобы добиться лучшей энергоэффективности и окупаемости как следствие пользуем следующие программы для перепрошивки видеокарты AMD RX. ATI Win Flash программа, которая сохраняет файл BIOSа из видеокарты и также прошивает видеокарту; Polaris BIOS Editor утилита, которая позволяет проводить манипуляции и корректировки значений в файле BIOSа загруженном с видеокарты с помощью утилиты ATI Flash; GPUZ Программа, помогающая узнать фирму производителя модулей оперативной памяти у вашей видеокарты.